ник все уезжать будет. как живут да, в баланс гиганты все лето гусей развели ну, а а тут тут лодочка 8, у них 29 килограм а так забавно кричат по утрам гусики нет это понятно нет я говорю когда закричали и а -а -а. орет да да да я говорю чувствуется не хочет а в реке ветра нет, я сегодня так, так же был, вот я туда был там. Кстати, я сегодня увидел бревно такое огромное, как вы вчера на него не налетели ночью, понимаешь? Я его не видел вчера. А что увидел? Она почти на курсе прям лежит бревно. Это было если не Сорвать <мазать> не надо. Она попросила пять. А, снять? Да. Как подходим, так и подходим. Я не надо. Мне не надо ничего. Мне хорошо. Я вчера просидел, мне нормально. Все, глушу, глушу. Все а, а, правильно. Вот, вот, вот на байке. Вот реально картинка наихолодная в речке, это блин. Это не тест. Это был, все. Здесь бы хоть одну было, Стоим просто на месте. Прикольно, правда? А, слушай, Андрюха. О, пошло, пошло верховодку пошла. Дофига, да смотри, верховодка пошла, смотри. Ох, ебать, Сверху прям под нами. Короче, Андрюха, один и два. Это, смотри, на выходе, там, где мы сейчас кружились, ямки, говорит, там устают. Давай встанем его на три разные железа. Вот здесь надо вот. Вот здесь надо на, на удочку, на удочку надо. Да, на Да, Юра. О, да. о, -о, -о что-то там живет. Правильно ты, говоришь, не клюет, а сосед. что-то никак нам не удается. Пидрастет придет. Сейчас Да. заебут. Выводить, накуда у нас тростник вокруг. Л только что выловил. Еще висит да. на крючочке. Вот он. Красавчик. Вертый лес хоть подмотай, Счастье а, да, полные штаны. Тихо, не Говорит, не боится, а вот любой У да. <свят> меня просто кирпича <терпежа> не хватило. <свят> <свят> <свят> живет, живет. Есть, есть, есть. Снимаешь, снимай, снимай, снимай. нет? А, вот личка. Вот не, не живцовый как-то? Ну, счастливый. Давай, скажи нам пару слов. Что, я С рад? Счастливый обладатель. Жильцовая. Рыбалки, да. Сейчас может на живца ее. Живет. Ну, как же ты живешь, Ну и чего? И нифига, да? Такой уже экспортил Такой кадр. Ты а, хуй, да, Эх ты был, ты. Так ноги, Но его вовремя сделал, да? Счастливый. Да, рука. Показана рука, размер подлещика. Да, да сидим-то уже вот рыба какая ключа ждали девок прошло я отметился молодец ну а то к юрка давай за это запечатлим о, ну червя, видишь, червяк куда. Повыше, подними, крожа, а вышли, подними круже, тут ты не влазишь а вместе. Два, Слышь, да, червя, вместе... смотри, мне жалуется, смотри, все <свист> что, говорит, дурак, заснул <свист> что ли? Смотри, меня говорит, чуть не сожрали. Лишь куда-то. Куда <свист> <-у -у> Убежал, <свист> да, кверху. <свист> <свист> червяк <свист> Как говорится. Ну вот, наконец-то да. И Юрка отметился у нас. О, приятно в руки держать. А то. похоже что у него сосет. Да. А так или Грамм на 300, наверное, да? Ну да, да наверное, 300 грамм 30 будет. будет, да, наверное. Это зимой не стыдно такое, как да? да Юрка занимается сохранением нашего улова. Вот сейчас мы увидим, о, что у нас о. сюда есть. Вот это да. Ну что, по одной рыбочке Нет, да, естественно. Вот это краснопер. Вот Вот, вот краснопер. Вот да, краснопер. Вот краснопер. Вот краснопер. Вот краснопер. Вот краснопер. Вот Видишь Желтые. А, да, да, желтые да, да, нету да, вообще да. краснопер. А смотри, спина какая. И она же, сама желтоватая все, видишь? Красава. Она была золотистая, когда только вытащили. Красава. Смотри, может да, побольше полотвины. Да, смотри. да, может, Перья, видишь, другая. Перья, Перья, вот видишь, золотая, красава, да. Цвет, цвет перьев вообще обалденный. А, Ну-ка, покажите покажите. покажите, покажите или нет. А. она уже такой стала. Красавец, какой пятнистый. А вот Галавль. Кто О, это? Галавль. Давно, кстати, Галавля не было. Кышник, видишь, все чё? черный, черный, черный да, хвост, вообще, да. а глаза черные, красивые. На платую похож, да? да, Бережь, балленно, да. У него хвост черный. Как торпедка да, и толще платую. Да, спина толще и рот. Видишь какой? Да, красивый какой, да? Пери главный вот эти, вот. Ага, черные, ними задние, мими, задние. Да, я не, вижу, Нет, задние, задние. хвосты. А, да. О, о, о, о, о, о, о, о. Вот лотва и краснотерна. Да. Цвета сразу видно. Да. Это горжишь такой елес? Да. да. Вот это елес. Она, видишь, как селедка, как салат. Только спина, а -а -а. видишь, какая широчанная. А мы сейчас видели с Андрюхой селечерную рыбу одну. Да. Да. Когда? Да, это, Юрка, это еще такое. раз, это елес, да? да. Это да. елес. То есть разновидности у нас рыбы, видимо. 7, а щука-то есть? А щука-то есть? А щука-то а щука, а а щука, это самое, да. Ох Блин, Не такие кайф, все ровненькие, такие мерные. Все, сегодня есть тут. Ну, ой, классно. Да. да, и вот это от а рыба. И шашлыка курица. Да, это и шашлык каша. у нас здесь. Вот. Каша с тушенкой. Вообще красиво. Такая ложка деревянная <с торчит в мясе с кашей.